Добрый вечер. Я еще вас не знаю, но лица у вас у всех очень милые, и я очень благодарна, что вы сегодня пришли. Как вы знаете, мы прилетели из очень далека, из Эстонии. Мое личное новое начало началось в 1992 году. Первая лекция – это самое тяжелая. Но я хочу вам сказать, что я человек – который родился с очень тяжелым аутоиммунным заболеванием. У меня отсутствовал иммунитет. Я имею много опытов с болью, много опытов с выдержкой и много опытов с тем, как побеждать, как побеждать и идти дальше. 23 года у меня не было респираторных заболеваний. Я не знаю, что такое грипп. Я была в очень тяжелых, в таких странах, где инфекционные заболевания, но я не болею. Меня нельзя заразить. этот человек, говорит, который родился без иммунной системы. Значит, программа, которую я буду вам представлять, она настолько реальна. Знаете, что со мной случилось? Если вы будете смотреть мои э, лекции, которые я снимала, может быть, лет 10-15 назад... Вы скажете, что я там старше, чем сейчас. Это очень большой секрет. Хотите, чтобы я с ним поделилась? Вопросы, которые вы имеете, они все как бы таятся в этих лекциях. Не думайте, что вам нужна только одна лекция. Здесь вот вашем сакраменту я очень благодарна, что мы можем вот эти дни делать. Но обычно в Москве лекция была месяц, и когда месяц лекция кончилась, тогда люди сказали, нам мало. И тут теперь настолько реальная жизнь, я не знаю, что это такое, я не знаю, что такое температура. У меня нету двух вещей, градусника, нет никаких обезболивающих головной боли, я не знаю 23 года, что это такое. И у меня нету весов тоже. И я никогда не меряю свое давление. Конечно, будут вещи, которые вам не понравятся. Но если вы разрешите мне и о них поговорить, о тех вещах, которые на самом деле мешают нам дойти вот до такого состояния победоносного. Итак, новое начало. Программа, которая разрешает начинать все сначала. Шопенхауэр сказал... Самое важное, самое весомое, что человек имеет, это здоровье. Вы согласны? Если нет здоровья, то нет ничего. Мы сегодня начнем самую популярную тему, которая вообще, можно сказать, охватывает, но ну, может быть, 70-60% всех наших болезней. И я вперед хочу сказать, что вам не столько лет, сколько у вас написано в паспорте, а если мы сделаем маленький анализ ваших сосудов, посмотрим, каковы они, тогда можно определить истинный, истинный возраст человека. Человек настолько стар и молод, в каком состоянии его сосудистая система и как двигается кровообращение. Я покажу вам сегодня артерии. Артерии новорожденного ребенка, и я покажу вам испорченные артерии 14-летнего ребенка. Артерии начинают разлагаться в 7, 8, 9, 10 лет у детей. Мы ходим в школы, делаем измерения. Поэтому для нового начала нет возраста. Во-первых, новое начало – это успешная программа изменения образа жизни. Она создана для чего? Чтобы сократить потенциал приобретенных болезней. Безусловно, они все у нас есть. Поднять качество жизни того, кто принимает и воплощает получаемые знания в жизнь. Вы хотите жить легче, лучше, сильнее? Ну, наконец, новое начало – это научно доказанное. Это не просто, это научно доказанная программа. Это библейски обоснованная, но и медицински сформулированная программа. Исполнение вот этих простых принципов, о которых я буду говорить, удивительно, но уже спустя месяц, если вы действительно возьметесь за это, у вас будут первые итоги. Гипертония, диапет, остеопороз, все обусловленные слабости иммунной системы, все можно возвратить Обратно. Портрет убийцы Первая часть. Мы должны дойти до этого, в чем этот убийца состоит, что убивает нас. Сегодняшний день дает нам время действовать. Мы будем смотреть клинические обзоры, жизненно необходимую пищу, вести, точки зрения, все, что касается питания и нашего обозрения. Важно понимать, что программа «Новое начало» – это образовательная программа. Никто никому ничего не заставляет делать. Это программа свободного выбора. Сердечно-сосудистые заболевания завтра мы будем показывать, как молодые умирают. Не надо думать, что это болезнь в возрасте людей. Я буду вам показывать 27, 28, 30, 36. И вы узнаете, что это критический возраст. Что проблема в сосудах, а не в возрасте. 45%, рак занимает сейчас 25%, все вместе 70%, 30% остается на все остальное. Исследование об употреблении лекарственных препаратов показывает, что мы чрезмерно зависим от них. Началось это революционное развитие в области химии уже после 50-х. И оно выбросило на наш рынок, астрономическое количество химических лекарственных препаратов. Я не знаю, сколько у вас аптек в Америке. И, естественно, у нас в Эстонии в каждом супермаркете по 2-3 по аптеки. То есть надо, наверное, думать, чем мы питаемся, либо пищей, либо таблетками. Но я читала очень серьезную научную работу. Она стоила 10 миллионов долларов. Велась 10 или 15 лет, она изучала заболевания, и что я успею, я еще не знаю, заболевания сосудистой системы, но повышенного давления. И там было сказано, что некоторые медикаменты и медикаментозное лечение, которое снижает у пациента давление, заставляет... Или начинает заболевание сердца. Это побочное явление. Начинается эсхимия сердца. И это побочное явление долгого употребления этих таблеток. Когда эту научную работу сделали, она стоила столько, потому что очень много научных умов было затронуто. Его быстро убрали. Потому что, естественно, это будет, вы сами понимаете, это опасно, да? Для, для медикаментозного, да, как бы сказать, бизнеса, да. Спасибо вам. Здесь шарж, но он настолько серьезный, что когда я его первый раз сняла и пыталась его сделать, я плакала, потому что он очень был связан с положением моей матери. Смерти, связанные с лекарствами по рецепту. Вы вообще можете осознать вот эту заглавие? Смерти, связанные с лекарствами по рецепту. Тайная эпидемия. Вот этот слайд я заполучил от одного ученого, который с большим тайной дал мне, говорит, Эстер, на твою голову только. Ты будешь это использовать. Это делалось в Англии. Это научная работа, изучение эпидемиологическое одной страны. И какой исход? В год происходит 146 тысяч смертельных исходов, причиной которой стали побочные действия, выписанных по рецепту лекарств. Это серьезное заявление. Нам необходимо понять, что лекарств без побочных действий не существует. Поэтому наше заведение, вот мы 20, больше 20 лет, все можно заменить. Мы на коленях ищем всем эквивалентам, всем нужным препаратам, природные, как бы сказать, элементарные, легко усваиваемые нашему организму замену. Примерно 7,5% из всех смертей в нашем обществе связаны с вот с этими побочными действиями. А люди даже не догадываются об этом, даже не задумываются. Посмотрите, доктор, это больничный? Нет, это список лекарств, которые вы должны купить. Моя мама была, она еще жива была, я за ней ухаживала несколько лет, это отдельная история. Она не могла спать, она не могла есть, она была у нее был хроническая неврастения. И когда я ее взяла от психиатра, мне выписали вот такой, точно такой. Я пошла в аптеку, и аптека спросила меня, вы хотите вашу мать сразу убить или еще подождете? Или вы от нее отделаетесь сразу? Я посмотрела, посмотрела, прочитала, взяла свои учебники, пролистала все побочные явления, все по-единичному, и сказала, мама, если ты доверяешь, давай будем делать новое начало. Я думаю, что моей маме помогла тогда любовь, которую Бог очень необыкновенным образом меня как бы, наполнил. Но это отдельная история. И мама, которая не могла спать, академик наук-психиатр, который со мной спорил, а потом тайком брал мои лекции и показывал своим пациентам, сказала, это невозможно, что ваша мама не будет снотворной не употреблять. Но все 10 лет она потом спала, как младенец. И это было слышно по три квартала. Вот так она спала. Врач не верил, но это истина. Пойдем дальше. Как определить вообще результативность вмешательства лечения? Как определить результаты клинических тестов, которые мы делаем? Надо иметь в виду, что существует еще такой эффект, если вы слышали, эффект плацебо. Это бездейственность лекарств. 80% из всех визитов пациентам, к врачам, которые вы делаете, на самом деле вы делаете это с физи самовылечивающимися болезнями. Что я сказала такое? Это значит, что независимо от того, предпримем ли мы что-либо или нет, организм своими силами справиться с болезнью через 5, 10 или 15 дней – я постараюсь успеть вам прочесть регенерацию гена. В каждой нашей системе, в каждой нашей клетке существует регенеративная система, но нужно знать, как ее включить. Врач своими действиями может всего лишь подтвердить, что, что состояние, причиняющее страдания любому пациенту, не угрожает его жизни. Обычно организм 80% процентов случаев сам справляется с болезнью, поскольку в нем существует механизм регенерации. Ученый, изобретатель, журналист, издатель и, между прочим, вы, конечно, знаете, что это один из лидеров войны в США за независимость, но первый американец, ставший иностранным членом Российской Академии Наук. Что он сказал? Он понимал это. Уже тогда, о чем мы сегодня думаем только и говорим. Теперь может кто-то сказать, как Бенджамин Франклин в свое время, что организм восстанавливается, а врачи зарабатывают. В последних статьях медицинской литературы утверждается, что только 10% случаев заболеваний лекарства в действительности влияют на течение лечения и выздоровления. В 10% на самом деле замедляют процесс. Замедляют процесс само собой действующее выздоровление. То есть человек, употребляя вот такое лечение, никогда не может вылечиться. Он будет зависим от этих лекарственных препаратов. Поэтому часто мы с этим встречаемся, и мы вот эту зависимость... Пытаемся людей освободить их от этого. Это серьезный процесс. Это как лечение наркомана. Это непросто. А что остается? 80, да? 10-10. А 80 просто ничего. Я очень люблю этого человека. Это Харви Фейнфельд. Это декан Института здоровья Гарвардского университета. Познакомьтесь с ним. Когда вы посмотрите на него, что вы скажете? Этот человек делает новое начало. Ну, правда же? Но Это сразу видно. Что он говорит? Мы платим за технологию ужасную цену. Это человек, который обучает самых высококлассных врачей. Очень жаль, что часто признают приемлемым и начинают широко использовать процедуры и методы, действенности безопасных которых, а также их долговременное влияние, не оценивалось в ходе исследования. То есть мы все только лишь ученики. Мы все лишь делаем опыты. Очень мало что человек в действительности знает. Это Томас Престон. Это великолепный кардиолог, но еще и пылмонолог. Он работает в госпитале детей. Что он говорит? Каждый хотя бы год практикующий врач использовал в своей практике какой-то метод лечения, от которого на сегодняшний день отказались, поскольку это просто бездейственно. Видите, как мы идем? Что говорит эпидемиолог из университета Дюк, профессор Дэвид Эдди, умнейший человек? Эффективность многих традиционных медицинских методов на самом деле совсем не доказана. Но мы платим за это очень много. Унция – это 28,35 грамм. Предотвращение лучше, чем фунт лечения. Лучше предотвратить, чем потом безуспешно лечить. Это профессор один из самых признанных эпидемиологов, в первую очередь в области сердечных заболеваний. Это не может быть правильным, значили все кричать что унция профилактики лучше, чем лечение. Почему это шокировало всех? А что же мы лечить тогда будем, если мы будем все предупреждать? Но, увы, если быть совсем честным, мы не можем вылечить имфизему, мы не можем вылечить диабет ординарным привычным методом, гипертонию, рак. Если человек получая диагноз «рак», то он уже считает, что это все, правильно ведь? И сосед, или все, кому не скажешь. Но здесь этот семинар начался благодаря нашему пациенту, пациентке, рак груди, который вылечился. Сейчас у нас пациентка, которая лечится, и э, гематологи, врачи-онкологи э, России и многих университетов Петербурга, они смотрят наши лекции, изучают их, потому что она приехала к нам с лимфомой с самой последней стадии большой, крупной, Б-группы лимфомой, и у нее не было шансов на жизнь. Когда она приехала обратно, ей сделали, ну как бы сказать, новые анализы, там остались лишь из вот таких, осталось несколько таких. Мы ведем наших пациентов до конца, до последней, до последней победы. Болезнь пошла в пять, и она пошла туда, из чего она началась. Понимаете? Но рак – очень коварное заболевание. Как оно ждет, оно имеет такое, я отдельно буду о нем говорить, потому что знаю, что многие, люди практически ничего об этом не знают. Рак может затаиться, и человек скажет, о, у меня уже все хорошо, я прошел это, это и это, но он затаивается и ждет, когда вы сделаете что-то неправильное или плохое в вашей жизни, или случится какая-то... Эмоциональная взвучка, и он тогда знает, что у него мало времени, и он возьмет все силы и быстро доделает свое дело. Борьба с этой болезнью, поэтому она должна быть профессиональной, умной и до конца. У нас была одна пациентка, баптистка, большая семья, фантастическая семья, муж ее привел к нам, когда она не могла ходить, спиной мозг. Уже далеко развили, развитые были метастазы. И вы знаете, когда она ушла у нас после месяца, было несколько курсов. От благодарности эта женщина, у нас был старый особняк, и там были окна примерно как вот здесь эти, как вы видите. Она вымыла все эти окна. Человек, который не мог понимать, она вымыла все эти окна. Но что случилось? Она пошла к ординарному медику. Она не доверилась до конца. А медик сказал, подумаешь, теперь все. Ешь и пей и делай все, что ты делала раньше. Понимаете, да? Возвращаешься к былой жизни чем это кончилось? Смертью. Очень быстрой, потому что рак понял, вот сейчас мое время, и я должен это быстро свершить. Это великая борьба, это борьба до конца. И поэтому у нас на связи, вот здесь сидит наш администратор, Надежда, которая отвечает на вопросы. Поэтому мы даем наши телефоны, мы даем наш сайт, мы даем наши консультации. Мы ведем человека до, до конца. Существует высококачественное диагностирование, действительно, стопроцентное. Широкая практика отдела реанимации. Но, к сожалению, в тяжелых ситуациях больные проявляют безнадежно мало доброй воли инициативы. Люди лишь как овощи и говорят, со мной все. Делайте, что вы хотите, человек сам становится пассивным, поскольку не надеются на кого, только на опыт современной медицины. Только одно лишь это не поможет и не может помочь. Цитаты из Конференции западных технологий, я просто хочу вам показывать, что эта глупость очень дорого стоит. Может быть, такая богатая страна, как Америка, выдержит, но другие страны точно нет. В Белом доме профессор Лам, бывший губернатор штата Колорадо. Мы не в состоянии содержать систему, в которой каждый из нас, выходя из двери больницы, берет с собой 100 или 200 тысяч долларов из ограниченных денежных средств, предусмотренных нашим детям, образованию. Умны ли мы? На основании десятилетней давности исследований 25% из лечащихся в стационаре пациентов не нуждаются в больничном лечении. Также, по мнению экспертов, 30-35% медицинских процедур не оказывают на здоровье пациентов достаточно или вообще очевидного влияния. Время нам начинать понимать, что оценивая высоко то, что сегодняшняя технология медицинским обслуживанием и лекарствованием может достичь, мы должны прибавить сюда еще одну мысль. Мы еще должны понять необходимость внесения своего личного вклада в процесс нашего восстановления. Это наша реальная необходимость. Это ваша реальная необходимость. Где вы можете это услышать? Только здесь, больше нигде. Моя младшая дочь не верила в это. Заболела моя трехгодичная внучка. Ей сделали один неправильный инъекцию. И у нее началась страшнейшая аллергия. Это значит, организм не мог побороть хистамин. И врач сказал, что она будет инвалидом, и она будет болеть всю свою жизнь. Я сказала нет. Дочь, послушай, продумаем все. У нас есть специальные прелорные лекарства. Мы многое из всего мира заказываем, делаем их по научному образу, так, как, как научены. И она начала получать вот этот препарат одна неделя. И она могла уже употреблять такие, такие вещества, которые при ее аллергии просто невозможны были. Начал разрабляться хоситамин, и организм совершенно начал все перерабатывать. Все возможно. Очень многими детскими заболеваниями приезжают к нам. Сейчас мы пришли к тому, что каждая вторая смерть, она зависима сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждая вторая. Рак, заболевание, вырос на 300%, но сейчас уже на 600%. Арви Фейнберг. Сколько это стоит вашему государству? Сегодня мы употребляем 16% из всего валового национального продукта на то, что не помогает на здравоохранение. Журнал предлагает, что медицинская помощь имеет относительно маленькое влияние на здоровье, поскольку здоровье в наших собственных руках. Мы должны сами заботиться о нашем здоровье, поэтому я буду вам давать многие рецепты. Мы теперь пришли к самой важной части. Хорошо у тех, которые высидели. Человек, как я начала, настолько молод, настолько стар, насколько чисты его артерии. В чем проблема? В большинстве случаев сердечная недостаточность или заболевание исходит от сосудов, трубопровода, которые должны приносить обогащенную кислододом кровь в сердечную мышцу. Но она не приносится туда, потому что трубопровод... Совершенно верно. Систему трубопровода составляют коронарные артерии. Они как корона вокруг сердца. Они должны питать сердечную мышцу. Наименование коронарные указывает как бы на корону правителя. Корона сердечной мышцы. Если эти артерии сужаются, они как трубы полностью уже не открыты, у вас начинают возникать проблемы. Вы можете сегодня сделать эксперимент. Очень простой. Например, когда вы спешите, спешите уйти отсюда, бежите быстро, вверх по лестнице или вниз, вниз это слишком легко, тогда сердце работает с, больш, с большой нагрузкой. И оно должно перекачивать большое количество крови. Но в случае, если артерии стали слишком узкими, и сердечная мышца не может из-за сущихся сосудов, доставить достаточно крестородом обгащенной крови в сосуды оно начинает кричать на помощь мне больно я задыхаюсь я не получаю кислород я гипоксидный у меня ишемическое сердце помогите мне знакомая ситуация. Тот, кто нас предупреждает, это наш очень хороший друг. Это боль. Это проходящая недостаточность сердца. Это боль 2-3 минуты. Она заставляет нас успокоиться, присесть на несколько минут. И приступ в стенокардии уйдет. Он определяется как тупой, сдавливающий болью, как будто стон наступ, слон наступил на грудную клетку. И когда вы передохнете, он начнет... Легко-легко понемножку отступать. Что случилось? Сердечная мышца временно не получила достаточно кислорода. Неполадки дают о себе знать ощущением даже, например, у вас начинает болеть челюсть. А проблема не в челюсти. Проблема в сердечной мышце. Проблема недостатки кислорода. Грудная клетка начинает болеть. Проблема не в грудной клетке, в сердце. Спина начинает болеть. К нам приходили такие пациенты. Спина болит. Проблема не в спине. Проблема в сердце. Проблема в сосудистой системе. Это проходит 2-3 минуты. Но уже серьезная проблема – это может также быть уже инфаркт сердца, который дает о себе знать гораздо дольше, что здесь. При инфаркте сердца обычно уничтожается мышечная ткань сердца. Это уже непроходящее явление. На исходе 15 минут, полчаса, мышечная ткань сердца начинает частично уничтожаться. Она начинает синеть. Нет кислорода появляется афип, афиксия или гипоксия. Теперь мы пришли к очень важной части. Это снимок смертоносной бляшки. Вот здесь убийца, наш убийца. Это и есть палач. Атеросклероз, сужение артерий. Теперь услышьте, хозяин. Этой сузившейся артерии 36-летней. 36 лет. Когда вы думаете, я еще молодой, у меня все в порядке, у меня все хорошо. Он был водитель грузовика, он погиб в автоваре, поэтому мы имеем этот слайд. Смертоносные бляшки. Сужение отверстия уже на 75% у 36-летнего. Здесь вы видите бляшку, и здесь стенка сама артерии. На вскрытии выяснилось поразительный факт, что большинство этой артерии уже сузилось. Когда делался анализ вот этой атеросклеротической бляшки, то она всегда состоит из холестерина, из жира, из белка и из мертвых клеток. Я постараюсь вам еще одну лекцию прочесть, где объясняется, что проблема возникновения этих бляшек не только жир, а чрезмерное употребление белка. Посмотрите теперь на эту артерию, как она вам нравится. Хотелось бы такие иметь. Это артерия новорожденного. Стенки гладкие, эластичные, красивые, чистые. Мы прожили 15 лет. Посмотрите, что уже. Это наши дети. Артерия 15-летнего, вседозволенного образа жизни человека. Можно заметить полосу жира, которая постепенно развивается. А теперь посмотрим на молодых отцов и матерей. 40-30 лет. Вот. Вот эта каша. Это артерия. Через 30-40 лет. Она выглядит, как лунная поверхность, натыкана вулканами. Вот все они три. Если мы пойдем еще дальше и будем смотреть на 50 и больше лет, то мы увидим, что стенки артерии уже исчезли. И мы получаем такой жирный Круглый сырник или, или как? Как можно его еще нажать? Как? Бублик, точно. Разрез кровяного сосуда, поверхность которой уже так выглядит, стенка артерий отсутствует. Наружная стенка артерии отодвинулась, как это часто видно, и она стала кругообразной. Артерия, как сваренный жир, круглая, который которой и стопроцентный просвет открыт, осталось 20, в лучшем случае 30. И что теперь? Если придет тромб, то есть кровяной сгусток, он унесет эту жизнь. Она кончится. Вот и все. Потому что он закроет это отверстие. Здесь мы видим... Нашими глазами убийцу. Здесь скопление наслоения сгусток крови, наслоенной, вследствие которого в сердце и в других органах возникают действительные нарушения кровообращения. Смерть настанет довольно быстро и скоро, если состояние кровеносных сосудов в быстрейшем порядке не поправить. ЛАД. Закрытие левой, средней и передней коронарной артерии. На этом рисунке опять виден кровеносный сосуд, который из-за тромба на 80 и 90% закупорен. Эта часть сердечной мышцы не может в необходимом количестве получить кровь. Она синеет. Вот площадь голубого цвета. Что случается с человеком? Давление поднимается. Вы идете что к врачу делать? Снижать давление. Не сердце лечить, не сосуды очищать, а снижать давление. И это вечная борьба. Может наблюдаться стенокардия. Ангиография – это в 70-е годы. Это метод контрастного рентгенологического исследования. При помощи ангиографии определяется место нахождения вот этого убийцы где у вас закупорено, где предпринять меры, как найти помощь. Боль, которую вы чувствуете где-то, или в ногах, или под сердцем, в суставе, она уже характерна для стенокардии. И любой медик знает, что коррорарная артерия в этом случае уже закупорена на 70 или 90%. То есть... Боль – это самое последнее. Это значит, вы уже немножко опоздали. Целью англиографии является выявление вот этого сужения. Здесь видно 20% участка. Здесь мы видим электронную такую картину. Возникла ишемия, недостаток кислорода, опасность разрыва сердца. Но посмотрите, что случилось. Здесь нет больше сосуда. Он исчез. Его больше не существует, этого сосуда. Нам надо знать, что если заниматься регулярными упражнениями, мы можем получить нового друга. Нам необходимо этого друга заполучить. Систему коллатералей коллатерали синоним окольное кровообращение видите тут проблема а мы получаем окольное кровообращение по сосудистым коллатералям в обход основной артерии структура маленьких кровеносных сосудов называется это медицинская терминология неоангиогенезис сосуд для сосудов это очень хорошо развитая система, и она имеет возможность активироваться. Это новая система кровообращения, и в результате ее возникновения уничтожится гораздо меньшее количество тканей, и ваша возможность выжить возрастает. Как раз это надо всегда иметь в виду, когда оцениваешь необходимость, либо хирургическое вмешательство, но даже... Если человек прошел хирургическое вмешательство, ему после этого нужно новое начало. Болезнь охватывает всю систему кровообращения. Вот это проблема. А посмотрите, сейчас я вам покажу: количество красных кровеносных тельцов, телец в одном кубическом миллиметре 5 миллионов. И размер одного шарика 7 микрон, который дает нам кислород. А теперь обдумайте, если вы полны и постоянно употребляете жир. Они не могут действовать. Сердечно-сосудистая система протяженность кровеносных сосудов 96 560 километров. Это ваша кровеносная система. Доктор Майкл Клаппер, анестезиолог. Обо мне можно сказать, что я очнулся, когда работал анестезиологом и научился усыплять людей. Беседовал с пациентом, которому предстояла на следующий день операция – шунтирование коронарной артерии. Поскольку был поздний вечер, я сам взял у пациента анализ крови. В лаборатории я не поверил своим глазам. Отделившаяся плазма крови обычно прозрачная, желтоватая. Сквозь нее можно ясно смотреть. Кровяная плазма моего пациента в пробирке была все, что угодно, но непрозрачная. Она была жирного белого оттенка. При взбалтывании пробирки, как какая-то мазь, прилипала к стенкам пробирки. Я пошел обратно к пациенту и спросил, ел ли он что-то вечером до поступления в больницу. Получив утвердительный ответ, спросил, а что он ел. Он сел бургер с сыром и выпил коктейль с мороженым. Все. Все. Я понял, что то, что в пробирке плавало, это был жир входящий в состав бургера и мороженого коктейля. То, что теперь впиталось в кровь пациента и сделало ее жирной. Если в течение 30-50 лет содержание жира в крови сохраняется очень высоким, в сосудах возникнут крайне опасные изменения. Годами в артериях откладывается жирное вещество – из этого образуется тромб, который полностью преграждает кровяное течение. Если артерия тянется в направлении сердца, тогда отсутствие кислорода вызывает смерть сердечной мышцы. Это инфаркт сердца. Если закупоренная артерия находится в головном мозге, произойдет инсульт. Мы повывали также в Сибири. И на наших лекциях после инсульта были молодые люди, 40, 38 и так, такого, такого возраста. На следующее утро пациенты привезли в операционную. Я дал ему наркоз, и хирурги открыли грудную клетку. Смотрите в эту грудную клетку. Из артерии начали вытягивать накопившийся жир. Посмотрите, что это желтое, вязкое, плотное атероскреатическое вещество. И этом таким образом забить живое существо, человек, создание Божие. Должно ли это так быть? Безусловно, нет. Безусловно, Бог этого не хочет. Это наша сегодня первая часть. Я благодарна вам, что вы ее выдержали, те, кто выдержали. Благодарна, что смогли, и я очень надеюсь, завтра будет вторая часть, и вы увидите более конкретно те научные работы, которые говорят, что на самом деле случилось. Как с этими обстоятельствами действовать? Спасибо вам большое.